Если ты считаешь, что ты белый, это ложь Этот мир негатив, в негативе ты сныешь Ты поймешь, ты поймешь, обязательно поймешь Я уверен, очень скоро ты иначе заживешь Ты кидаешься на жизнь, ты как бешеный орешь Ты кричишь, ты рычишь ты себя не узнаешь Но потом в одиночестве ты вдруг осознаешь Что ты был совсем не прав, но было и не вернешь и Этот мир негатив. его правила, порядки Непонятная деконструкция походит на тюрьму Этот мир здравый смысл обречен быть это старое понятие не свойственное ему. Этот мир негативен безнадежный бродяги все нуждаются в тиранце, и дерьму Этот мир негативен но ты просто пропадешь без этой бешеной толпе не доверяя никому. Раз ты понимаешь, что ты камнем кришь на дно, Но по-прежнему пугаешь каждый день, причем говно. Тебя радует и держит в этом мире лишь одно, Более горешек, а главное, дешевое вино. Ты трясешься, тебе лихо, как ты пишешь конкретно, но В глубине твоей зарыта чудотворное зерно. Не тупи, не тупи, приоткрой свое обо. С его правила в порядке непонятная конструкция походит на тюрьму. Этот мир негативен здравый смысл обречен ведь это старое понятие несвойственные ему. Этот мир негативен Безнадежные надежды бродяги все пушает, И скитается по мукам и тюрьму. Этот мир негативен но ты просто про потешки светно вешены толпе не дай Полна спичка, и ты поднял белый флаг Умыляя обощание, но в ответ Ты решивай, не тупи, не тупи Я уверен, по местах. На конце осталось сера, под ножки чуда. чудак, если кто-то утверждает Что ты конченый мудак Чистой совестью направляй на них Своей садом, но если кто-то говорит То, что ты-то это так но ведь можно развернуться, просто сделай первый шаг И этот мир, не его здравый, Так непонятная конструкция Погонит на тюрьму. Этот мир, не здравый смысл еще ведь это старое понятие неслабственно ему Этот мир негативен, безнадежные бродяги все блюждают, не скитаются поны добрые Этот мир негативен, но ты просто пропадешь Беследно в лишенной толпе, не доверяя никому